Всем привет вами Макс Риски. я знаю, что есть черный экран, сейчас все плечу. Вот, все. Добро пожаловать в Clash, Леон, лайк, подписка. Сегодня мы, наверное, будем продолжать прокачиваться. Кстати, я кое хочу вам сказать. Вот самая вкусная еда, ну, если у вас нет там хлеба, но ну, это не из этой игры вопросик. у сегодня я ел без хлеба, просто колбасу с эм, майонезом получается. Да, сытости получается никакой. Не, ну есть там сытость. Пробуйте так. Без хлеба есть. Просто колбасу с майонезом. Ой- ⁇ -мо ⁇ моё там такое. Прям такое. Ну, кто попробует, тот попробует. Жестко. Ну что ж, ну друзья, чем больше мы играем, тем мы лучше, нам сказал сказала игра. Если ты не будешь играть, то у тебя выкинем. Ладненько, давай. 1800-то очень много, 26 не остается. Это очень-очень мало прям к концу года 2021, 2021 год откроется сразу будут планяться. Так, давайте 2 на 2 хотя бы с соклану почему бы нет Рас друзьями. Никто ну, году. Блин, ну почему я должен сам идти воевать? Почему? У нас нет своего клана, друзьям. У нас слишком мало подписчика, мало просмотра, блин. Как это так? Давайте лайк, подписка, чтобы рекомендация была, чтобы рекомендали еще майнкрафтером, браволом. А кто еще есть еще? анимешником <laughs> почему бы и нет? И все остальное. Стратегерам, которые. Любят, так, машинам, которые любят машинки. Да, я тоже, конечно, люблю машинки, но.. <laughs> но прикольно, да, прикольно. Так, так, так. Пожалуйста, хочу нормального напарника, пожалуйста. О, блин, это, это карта, где нужно просто но Призывать и псов. Кстати, я все еще сегодня взял еще песнюшки и чаечек, что прям по-быстрому поесть и сразу делать ролики. Потому что у нас есть там. Ох, как жесткая конкуренция. Тем более нам нужно ускориться покупкам Не терять время. Мне еще нужно загрузить ролик. Чем длиннее ролик, тем долго загружается. Потом еще пару прерыва делать. И получается, что на один день получается два ролика. Но если постараться прям, то может даже 3-4. Если прям до ночи то 5-6, До ночи. О, красава, наконец-то. Меня услышали боги. Атакуйте псы. Г Го, с ним. Почему бы нет? Ура, они меня услышали. Я хочу откувать, потом узнаем враг врага чем он там занимается если враг занимается так скажем м -м призывом кучи кучи там гнолов или псов то друзья мы строим вышку башню и будем дефаться и будем там что-то мутить Итак, так друзья если враг ничем не занимается то прекрасно мы просто вырубаем врага нашего рубать ман забираем гнола какой лайвов кстати первого отлично он первого е на базу, на базу. На базу. ⁇ -мо ⁇ Нас напали. Сейчас будут за нагнулой да? типа. Это не летающая мышь. Вот. Окей, так, давай тогда еще в труп построим. Бушку я уже не знаю. Но я там видел, что он, да, первый левел огнул, спускал. Это классно. Чувак, а ч ⁇ ты не помогал мне? А че там строишь, кстати, он там стоит там экономику раз вражескую, вражескую сломаю так вижу что брак наш напарник строит башню то есть не хочет воевать окей не мою трусь то есть это трус то иди конечно так смотри друзья, я хочу сейчас экономику развить если такие враги уже построили казармы там башни то экологичная экономика можно в данной игре то что будет быстро соберем 400 вперед так нам кстати нужен еще эти вот их и как-то бесы для того чтобы сэкономить время я хоть этого врага слева не уничтожу, потом уже право могу там если там есть хоть тут что строится у них там значит пошли здесь потом о гад чувак на тебя напали май гайд Башню построим. Чувак, можешь вернуться к нему. Ты затащишь, я так верю, что ты затащишь. Регенерационный делай. А, да, точно, точно не сможешь купить себе, себе. Ладно, принципе, что-то Я к тебе. Так, чувак, там можешь уже призывать, в принципе. Воюйте, в принципе. кто солдат, кстати, пришло нам? К врагу, точнее, напали нас. Твою же магнитолу! Как это так быстро произошло? Чуваки, я просто ролик записываю. Отвалите, извращенцы. Пятого. Офигеть. Почему? Отвали извращенец. Как он так быстро сделал, кстати, не понимаю. Как? Может быть, не сразу запускают эту казарму. Друзья, новый гайд, новые попытки. Значит, смотрите, у нас новый гайд будет с вами. Теперь. Вот такого я не видел. Первого одолел у нее. Одолеет инвалида, блин. Голодного. Да. Ладно, поем. Что поделать? А, не хочу быть. А, добивает, я отдохну, поем. А без перерывов снимать теперь <связывая> так что что у нас здесь? кстати да можно сэкономить у нас квест там упомнились я я печенье с медом э, мед два печенье так наверное скорее все называется ремонт ну что прям быстренько было все классно а так я последний оказывается ладно будем дыпаться году бессмертные Проклятый клан Хабу. Ненавижу поклонников. Демонов. так скажу. Минералы. Минералы. Поглавный. Казарму, блин. Не могу. Так смешно, блин, да? Казармы нам минералы победили. Кто побеждает? Минералы. Опедит, да? сначала сразу все наперед я как то потом пропустим я не знаю как но это я кстати привет такой так а понятно минералы и войска сэкономить мира с войсками с этими камушками эконом класс так скажем что 45 прекрасно ну и что, прекрасно. Ага. А, даже не знаю, как победил. Ты ха. Я же хотел только пересмотреть. Что такое? Поражение победа Ну вот, нужно праздновать. Вот и все тактика думаете думаете хм. счет чего зачем важно да в принципе а потом надеяться да а потом нового делать. они мне прокачены отлично так это что тактика но макс ли показал он тактик но а какой вергу любим я пошутил Ну, чтобы быть сильнее чем новое эти обычно откать будем стоп Что -то, зачем ты делал Так. 2 на 2 хахаха рассмешал макс риск не дела такое сейчас еще чего где у нас тут пузырь опять можно я не знаю как они вырывают сразу начинают эконом класс вот если построим базу да ладно редскум построить базу друзья новая тактику базы строим колда просто супер все не плевать колда просто супер все пошли строим базу не ну можно но ну, кузнеца там на патруле но, кстати а мы там взяли Башня, да, все наверное. не знаете, у меня чувство, что я еще не даже не не переработал данную еду с колбасом и Да, это смешно, то Ну что, отдохнем, черт. Сила? Ага, рассмешили. Подождите, можно силу даже? Да, можно. Победим-то. Hmm. <звучат> точно я вспомнил так, это вся суть игры минералы все же обновление пришло вышло то что нужно сразу тут нажимать и призывать вот все то есть так строить захватывать пазаром вот это самое главное Блин, так кардия проиграл. Этот парень был все равно на меня. Тут меня запустил, помните? Э, потом ролик был Я вот там сохраню, потому что я позорен был. Не знаю, как этот ролик будет. Потом подумаю. <с -2> вот время еще подумать. Я же еще до конца не достиг. Ну вроде бы там есть прикольный, да? <с -2> Момент. Так, да, да, нужно спускать уже. Кузнеца регенеришнс тоже. Давай так, давай ты вот такой. А я замки построю, почему бы нет. Все. А чем А для чего а. И все, и ты пойдешь сам атаковать, атаковать на всех давай, Вперед, давай Блин, чего? Кстати, скорость прикольная совместная атака может быть не тоже так сделать да блин ты водишь магнитол я уже так делал подписчики что они тут троллить? ладно в принципе я к тебе меня просто убивают они что не нормально а, так мне 340 раз того не запустить нельзя, нельзя. Эй, чувак хорошо ну ладно чувак отстань я сделал такого вот мне плевать на то что игра меня говорит ты неудачник ты двое скажите как он это сделал как они это сделали скажите еще почему так вот я скажу вам это просто такая игра которая мне поставила просто на точку и все выхода нет где подарки никакие вот я дули с маком держи макс ну реально похоже сроки 1800 дули с маком ем ну а, ты тебя не вкусно вот разработчики что провалились уже ненавижу флешный девайс ах уж такие а кстати нам да, показать почему бы и нет да. у них там слабый гном а вот сильные гноу хм. а что если совместно атаку делать совместно атаку против кого кстати нет, -нет. против летающих лол Покажите сначала его, чтобы чувакам не У нас есть один. Я хочу еще одного построить там. Вот этого. Эм, а, кок, колдун Дун Вуду. Сколько он стоит? Еще что он платит там? 25 не 35. Даже не знаю, пацаны. Бессмысленно играть Клаш Лионс. Он просто то мне не везет, та вечно не везет. Типа Рона, да, на, скучно. Или сразу нападай, или защищайся, на. Одно и то же. Хотел сочиться сначала. Так, чтобы я что-то Так, что-то не делать. сейчас или атаковать, в принципе, а? а Логично. Никакой тактики смысла в Эджвейпс. Эй, эй Кашленс нету. Ах, блин. Я не знаю. Дефаться. Быть скупченным. Выхи могут напасть. Вот эти дефаться, да, все же дефаться. Окей. Okay. Если, друзья, мы хотим дефоться, то что-то нужно выдумать. И, и, и, блин, на... Ну, блин, игра такая. Для дефа. Легче сказать, чем сделать, блин. Ну, а, да, для дефа, да, сойдет Первого победим. А, блин, не та тут мелких, питающих. Сколько там хп, кстати, мне интересно. 133 ясно, а этот чувачок маленький. Ха, это еще меньше, как так не понимаю? Зачем тут менять на какую-то колоду? И так хватает колоды, нормальная колода. Блин. Что я буду делать? А такую просто такую, не не да что об их, блин, ненавижу. Кларш, он бродь, проклятый, будь проклятый, блин. Вот как это сказать? Ладно, давайте еще одну катку. Давайте перерывчик, я там через пару секунд вернусь. Это Magic, просто Magic. Посмотрите. Клан Волк. Я просто знаю, что у меня во сне с ней есть клан волки. Опа-на, опа-на, произошло. Карту я не видел. Ладно, Да будь ты проклятый клэш, или он. не Олион, ненавижу эту карту. То быстрость, то дев, то не знаю что. Ох, ненавижу их. Разработчики, что, такие? Куда ты идешь, чувак, а? Нужно совместку делать, да. Вот так нужно побеждать, да. Вот так, ну все, будь проклятый игроки и клаш, вас вырублю всех. Что делаешь, блин? А -а -а. Я деф, а потом уже атаку окей? Не, я деф, потом стрейки, а потом атака. Окей. Проиграешь, что эти ненавижу. Вот и я просто хожу, клюнуть на тебя, вот и все. Вроде попал попадешь все и все и скажешь нам в комментариях бро, я просто так. Мак риск ютубер, <laughs> Макс риск ютубер. Меня оспалили друзья! Наконец-то э, Точнее Даже не знаю. Вау, первый такой комментарий, когда тут встретили Ну что ж, если сказали прям, то в скором времени нападут на меня. Так что строим уже минералы. Ну что, как думаете, что подписчики предпримет к моей атаке и к атаке на меня? Тем, стой, тут есть тем что-то. Все тем, всем. Они не, не, не падают. Ну ладно, построй базу еще одну. Как-то я боюсь их. Стало очень, много у нас есть для а тут можно пересмотреть это реально было все не, не уходи вау классно а кто это был по никнейм вроде бы такой длинный никнейм класс спасибо что прям меня узнали вау в ролике прям будешь Да, в самом первой игре когда мне узнали про мой юбриста, это когда я еще в Роблокс играл. Это тоже было классно. Я буду еще роблоксером. Тебе давайте тактику менять, там уже напали да? Дефаться. Пора дефаться! Бегом! На нас напали! Врубай Бегом, бегом, бегом! нас еще напали? Что за приколы? Как так быстро чувак построил это все? Я не понимаю. Эй, стой! Родно, стой же ты! ну Блин, нет! Что такое? Друзья, вот что я вам скажу. К моей колоде вот это вот. Шинки большие стали стать. Моей колоде. Нужно, нужно брать что-то другое. Ладно, сдаюсь. Я сдаюсь. Или вы совместку играете? Ну как так? Почему напарники не могут со мной играть совместку? Вот этого я вот не понимаю тоже. Видите, два, два окружению Ладно. Я саму хочу призвать. Чтобы следить за тобой, чувак. Все, сюда идем. По-быстрому. Ну что, пока И все, я уже не хочу играть. Ты поможешь мне? Ладно, бро, как хочешь. Я буду просто совой как в прошлой игре. во вторую сову запущу. Все, сова к тебе. Там. Слышь Там сова, там Хеллоуин. Ну почему тогда? Да, да Так давайте сову. Беги, сова. Я хочу помочь хоть этому напарнику. Я не знаю, он ведь... Он знает мне или не знает? Ну ладно, пойду. Так, нужно прям прятаться, реально прятаться. Я к совету же пойду. За них, да? Нет, я буду просто летать, чтобы ты знал, окей, прав. Зачем я его призвал? Я же тебе помогу. Ладно, в общем-то. Ага, без меня. Кайтук, знаете, чувак. Ладно, я люблю то следить за всеми так много а тут я знаю что тут есть тут кисова такая вот зачарованная хэллоуин лаг сдаюсь а кто такой да, ты сказал вы вот такой друзья я хочу пересмотреть и узнай как данного персонажа использовать потом уже в будущем эм, заточить и пытался это не там пишут, реально можно написать как там. Привет. Привет. привет. А ну-ка. О, реально привет написать можно. Круто. Ну что, давай пока поможем ему? А, так блин, уже проигрывает. Я пересмотрю запись игры. Вот так прям. Не пойму, что к чему, как там выйти, все. Я пересмотрю запись игры. Я пересмотрю запись игры. Все, ладно. Пересматриваем, чем они там занимались. Давай. И кто мне написал все же? Угу. Не, подождем. Сейчас мне узнают. Да, хэллоуин это, конечно, классный. А, только не шапочка. Нормально, ладно. Какой-то скин. Самый первый скин, кстати. Кстати, да. YouTube, привет. Скомбал написал. Вау. Знак вопроса пишет мир Мер. тут все русские, оказывается. офигеть да? Даже не знаю, какое название ролика придумать. Может по-обычному придумать. По хэштегам. Хэштег 5. Макс резкий ютубер он не узнал все же что... окей, так а сколько тебе там прокачки там левел вот 12 смотрите тут прям такая красивая тварочка. К гоблинам. это прям контент я хочу этого персонажа у смотреть такое а длинная башня что такое вот это вот не знаю штуку 150 что это значит 150 казарма да точно казарма 200 это прям знаете тесты есть такая тест еще Брау Сарс и тут тесты Потом посмотрим, они реально меня вдвоем агрица начинает или как это работает, что это такое? не это новая башня, это вроде бы генератор, да. Да, вон он, кстати, вау. Самое лучшее тут генератор. Блин, ну они тут, они тут. Офигеть, чё ко мне пошел? Офигенно, да? Слушайте, они тут все построили. А ты чем занимался все это время базу? Красава, только вот чем-то как-то не понял. Напали на меня. Сова просто лего, Легендарная сова. Я хочу эту сову. Даже одной стин хотел бы. не не не не хочу 750 тратить. Чтоб и там, и там было. Так, чья? Чья писал? Чья сова, блин? А, все же на меня. Потом на него, да? Хитрый, хитрый, блин. Блин, показал время. Ну да, сегодня уже скоро будет вечер. Понятно. Итак, он ждет чего-то. Решить надо... Ранить его. Рашить. Вот, блин. У тебя рашит. О -о, у меня уже рашит. Йоу! меня меня опадут корм времени О, так... Ты кто то прокачанный? Не, ну, куда? Куда у тебя седьмого? Все. А как? О, подожди, я его не видел, кстати. Транспорт. Транспорт еще не видел. Чей транспорт, кстати? Чей, чей, чей фиолетовый уго 10 убийства реально классно персонаж вроде этого ты знаете а давайте сначала игры тоже так будем минералы собирать И не будем количество а подожди а как ты тогда а за пару штук воинов прокачивал я просто собирал воина потому что сюда забывает вся все же все же это не то время. Ладно, друзья, новая тактика. Помните первый раз, когда я вам говорил? Какой у вас персонаж прокачанный, какого вы берете? Кстати, какие них левелы? Ну, Прекрасные что. Кстати, какие у них там левелы, мне интересно. Ну, прекрасно, 1479. 429. Такая умняя затащить. Такая у меня какие персонажи... Чего, чего, чего, чего, чего, у чего, чего, чего, так некрасиво марки чем чем гнолы, но гнолы они, конечно, они тоже прикольные для той атаки. Только я понимаю, он реально что мне еще позал? Вот этот чувак, сегодня. так что я могу его затащить одного-один. А с этими, не знаю, подожди, разбираться? Я могу крыло надо запустить с да, и разобраться с ними. Ладно. А, да, я напался, что-то. А, так так нормально бро стрельте прокаченный бро бери это все, все. разработчики давайте эту функцию о отлично прям давай Молодцы, разработчики так, по картам клехи это по обычному так прокачан персонажи берем да, значит, шахадая. Шахадая. Прикольный друг наш, а не шахадок. Шахадая. Глоб лоб, лоб и или секретный, так, чувак. Так у меня бро есть, вот. Зачем мне туда его не выбрать, да? Бро. Так, бро, смотри, Да, чувак взял. В принципе. Бро, измени, у тебя третья, это слабак, это слабая карта. Потом я прокачаюсь до пяти. Но это штуку не можно прокачать, потому что она леха. Логично, бро. Бери Лео еще. Понял. Легу брать, да? Да. Хм, Какую уж взять? Блин, что происходит? Тяжеловато, основное симулярное. Ну, Мы спать вот. Я помню, ты был топовым игроком. Давайте вернем базу. Ну, прошу. Ну, поднимись там. Где, вот этого, да, от этого чувака. Не ну, хочу брать, кстати, не наземный, а чтобы победить, можно вот та, та, а, а, от этого, да, это И кстати, я не буду строить рубазу теперь. Это самая главная тактика. Строю базу Вообще часики не нужны мне. Посмотри, у нее нет ни одного. У тебя? Но это важно. Карта. А почему да, Потому что у нас парни Ну там пару. Они договорились, хитрый хитрый, ну ладно, силы блять мне, чтоб прям по быстрому брубили, сколько они сказали, соточка, ну ладно, 2 класса, ааа, 75, 25 Возьмем гонку Отпалки 4. 4. 4. 4. 101. 101. Так вот, покачиваем, да? Ага, вот этим. Вот так. Вот Может, поменять-то? Ну, ладно, проверяем, так проверяем, не все да? Ну, так, да, так. Ну, видишь, мы можем помочь, Почему я взял именно такие? Потому что они сильного уровня. Вот именно. Ой, там что-то один. Пошли, <свист> как я всегда думал. Второй на вижу, что он не нападает. Ну, ладно, что делаем. Ладно, чтоб его проделать, убирать по нему, потом вот этого, потом второго, ну, просто он тащит, ладно, да, не надо, не станет, играть здесь 10 командных битвы. Ха, вот так можно. тут хоть даже не знаю, Он получит приз за того, что мы играли здесь командных. Как получаем, как вот это Вот э, важно. Угу. То есть, Он просто накрадает, ну, да, я хочу ходить. Так... сразу не нравится, точно это самое было главное не нравится это по-быстрому что прям выиграть по-быстрому еще ну, уже... ну ладно, ладно. Ну, давай, возможно он спускать, ну к нам посмотрим или его заводим я думаю что нет он замес Майя такой, хоть даже один поле воин. Черпозор мне знаешь что? все надо купать отступать надо да, еще один бассейн это а вот здесь такой секрет that's going нам поп не кстати. Хотя гель Почему бы не? так хорош. я У нас тут будет мешанс. все, и вот. еще и специально идем в другую сторону чтобы враг в канун внутренне не пошел и нас всех, он не и не берет. Еще еще ну а еще чем-то там пострелять что? играть. ясно. Я просто случайно накидываю Требочки, ага Смотрите, точка сбора у меня Она высекает все сюда Он нужен минерал, знаю-знаю, не хватает нам минералов Да, нет там минералов Да, здесь, здесь Он думает, что враг запустит коридор, а вот не знает чтобы все собрать. давай давай к... а, да, Гаргурина это будет классно я говорю, Гаргурина не тут на Сила, кстати нет, не те карты ну, ну ладно где-то, те, те, на... Сила что-то подавить другом да, да. да, будет парни в хочу передать данных героев и хочу уже начать что-то да уже может стать еще маза подвесного должен жалко тратить ну, вот нужно идти потихонечку за ним опа нам уже враг тут урона возврат то есть кого он грубо держит Старо, Макс, риск возвращается и вернулся. Пыталась Старо, Давайте кучу, кучу, сам построим. Старо, ничего не построишь. Что то и регинации и вот все остальное у нас такой же. может точка сбора стать у нас очень хорошо что они не нужно срочно сова дайте возвращаться на базу уже тут, уже тут Давайте ремонт кучи искать крабу. Майган, округ краба. Ну а теперь они бесмысленные Ну, там, кстати, быстро убились. Здесь что ну, что делать? ремонт, ещё давайте. Брубину, а я ему включу, даже если потрачу, так, блять, танцунки кстати, я хочу еще базу чтобы там управление, возможно, нашу базу построить. а, куплю я на реденешенсы что -то? Спел еще ну, как он такой мы нравится, ну давай, сейчас я снимаю, отстань я так делаю тем более это старая пробка когда-то не что круто чувствую, что реально тут краб сапа нужна помощь тут реально где-то краб помощь да, кстати, я не понимаю Он объективит, объективит. а не знаю Я жду славу, Конечно, У меня сова все видит, все Отлично, ждался Плюс 30 конфеток, это за что 1 на 1, давайте еще раз Если везет лучше Ну, вот, сейчас с катком начнётся. Ох, не 120, кстати. Получаем. Но мало. Думаю, даже не знаю. Дойду и не пойду. Сколько мы уже тут боем можно собирать? Миллиона, да? И миллион роликов записать. На все случаи жизни. здесь поделился, поделюсь поделился, поделился я подбился бал так, тут начал в ну, так, что кто перекосует, красавчик а, у меня здесь то я чувствую, что кто-то пересматривает данный ролик там в трендер ходил, там ху, прям праздничный, что то как-то не случилось? не жаль, я например, слабый ролик не верю у тебя я тут я с ним уже кое не давайте пойдем можно року быстрее быстрее куда там строишь а Блин, уже построил грубай право заморозка заморозка кстати очень прочь что заморозка постарался ему даже делать он тратил ресурсы да? то очень важно чем длиннее чем длиннее скажи такой Брать больше ресурс тогда будем различить этому утино. Ну, например, воевать. Также он камушка теряет. Все еще база. Так, тактика номер твоя Я не знаю, что ему. Саву нужно запускать по быстрому. Нужно базу Все, тактика номер 2 Один воин, более не боя Более не воин Традион, с вторым Давай тут построим, Я хочу больше Конечно Да, у нас Он есть, у просто Сава не мешайте пожалуйста вот точке меняем, что прям не вмешались Саву где-то здесь, ну, можно прав там построить. Не, ну, я мультиокерник. У нас такая рода сильная. Ну, вроде бы она сильнейшая кровь. Вот ну, так удары не украли. Ну, Понимаете, успеет что-то построить, кучка варм. Да, нет, не, не верю. Чем я отмалал? Ну, не знаю, ну ладно, на посредке, кстати. Почему бы нет, для приличия, ну, Окей, Сава. Облюдайте, пожалуйста. Вот, там ну, если занимается. если он занимается, пойдите на поле, где, это здесь. Где Уху! Уху! Уху! Ну, так, а, понятненько. Что-то он уже видел, да? Сейчас будет что-то предпринять. предпринимать еще. Да, а самому скажем потом. Будет ли брат что-то строить? Точнее, идти к нам. поиски. Да, все ждут, брат идет. Окей. Ого, так быстро, значит, я заметил, какие браки врага колодом, я запомнил, брака врага колодом. Теперь я буду призывать что-то другое что -то другое Ну, можете, в принципе, атаковать О, Гарпия! Йоу, тут Гарпия Эти гарпии нужно что? Пытаю еще право убрать Тут натер оказывается. Будем сейчас маленьким. А теперь да? Кстати, Сова, расскажи нам. Про кто все еще ещ одну Если да, то нам тоже про строить выйти. Еще одна. Да, как тут стоит. Йо, Васькан. Идем сюда вот. Слава спасибо. Будьте тут еще. Слава тут всякие свечи. Иди здесь. Так, так, так, так. так. Ты что обратно на скорость играет. Ага. Я обгоняю как -то. Понятно, Пошли. Разбираться. А, можно еще один вершник стоп как так быстро воу как так быстро я всегда буду волка дам потому что реально брак сильнее чем не думал пацаны а как это так на пересмерт конечно можно чит ключи можно ну, ну, ну, ну, ну, я думаю что, и затащу. Я, имею права, что я затащу я не права что затащил не знаю потом так быстро врубает нашу не затащил я беру ролик кому-то доказательства mm -hmm. так что можете банить канал ну реально не ну, точнее абоненти игрока ну реально не понимаю как он то сделал невозможно даже одного уничтожил а я даже не уничтожал капец мы я проиграю я буду в шоке я ж первею его я должен быть Про кончики, что ли ну если я проиграю друзья брить его кого вдруг трубку вот такого до самого ладно не сдаемся что потом узнать возможно враг что попадаю еще потом уже потом думать, а ладно допущу чтобы потом акции показать не пересколько перечитать так что важно не-не-не, не знаю эта штука может менять а потом ну как это так очень интересно очень интересно не, а только вот это вот штука это музыка такая. а это моя балла ладно проиграй под пойграм ну какой вы Так, то окончите доказались так тому вроде все покажу вам все сейчас покажу сейчас ко мне идет чего на перерывчик можно сделать тут можно пожаловать ну реально невозможно может у когда есть смысл? Вы что от читерных спит под названием крема Хилинг, хинг, еще донатер плюс донатер, хилинг, И также проклятые кланы, лисия, лимисы так, что он тут имеем? Ага, ага, покаченные карту, Не вот сразу видно ну да, реально шансов не было. Интересно. Какого он вылавливает? Да, я же буду бомить. Ты сневца, ты с ума сошел, любишь? Ты тысячку, качу, с ума сошел, да, не видишь, Ну да, но у него смысл так-то есть. Мы реально поведем его. Димана победил. Как, Так вот так. Так, дай пересмотр, пересмотр. Вот это вот башня. Как у моего орду затащил? Вот этого орда. Я даже его орду не затащил, он мою орду затащил. Ну здесь нужно пересмотреть ролик. В конце. Вот он. Да. Да ладно, примату. Кстати, я тоже тут первым построил базу. Я даже первая экономика разбиваю. Ну в чем тут смысл? Точнее, как? Как он О, шутка. А, так я не. Ее... Я пен да ладно а там перескочился камушки я уже говорю про это возголов смотрите Кто то тоже на чепан да еще Ракончик. они побеждают как-то что ты дима ты крутой чувак, конечно на такого я еще никто не видел. Неужели летающий сам прикольный путь. Я нашел ответ на данный ваш вопрос. Как Это Или как? Нет, по-моему, там что-то. Вот, кстати, я хотел вам показать в Вот она. Волка отправил, чтобы прям сэкономить. Угу. Количество важнее. Так, почему ты берешь именно, да, количество? Ну ладно. Почему ты берешь героев? А, так это мы Понимаю. Так я его не понимаю. Давай, давай, давайте сейчас. Пересмотрим еще раз. Я, не могу поверить. невозможно. Ну, возможно как я ему не могу лететь роду а мою он может вот неправильно так понимаю знать ответ подождите а я же там орду помню собирал а ну-ка перемотай немножко а почему не показывается мне катка с неужели игра прячет от нас опа она что важно о о о о во то что нужно наконец-то Да, уже игра что прячет на как будто сильная Чем я думал так да реально а ну-ка смотрите колдун Чья я сильная колдун напишите комментарий а -а -а. я не видел просто на скорости выход собирать в кучку дракона атаковать так он совместку делает вот смысл игры Совместку делать точно нашел нашел данный ответ самый Так, что у нас имеется, что мы можем? Молкий, худощавый, нормальная, подключенный, подключенный, в таком баршке. гоним ты уверен был, Глент? Глент, ты че-то ксухан хаксы, ты че-то ничего не Попробуй хоть раз ладно, ну, у нас он прокачает. а у него, этого чего? 4 олега, Эй, он не угу, отлично, отлично, мы так ну что козел, бля, с разным с тобой, ну кучу ты не копеечник, ты не копеечник, вот блин, козел. Hmm. Карта называется храм Ауэзис. Hmm. может быть, все же нужно тебя, чтобы какая-то стратегия, так, да, где чтобы экономить, не просто улоп в лоб. Улоп, в лоб. лоб, лоб. маны теряешь, не камушек. Что-то интересное. Маны отлично а. ах ты мой зашибещак ничего мне нужны elf не пушка ребра брать зачем потом а. а будет воздушных бить а отлично. орки наездники mm -hmm. молодцы волки будет прикрывать да не смешно улки прикрывать а что если добавить ещё? конечно что важнее ладно ладно очень раз уже начнем дракончика героически гаргуль да не не уже горгульников. не не атакуй только атакуй на базу наших ходов за ха с шаходов вернее то один ногальный ценой урон 3 76 3 нормально кстати убиваться если будет элькон вперед а аппетит что пирать как ты будешь выигрывать скажи смотрите друзья я хотел бы хотел бы выиграть эта штука мне очень важно прокачать эту штуку 11 она сильно, чтобы, чтобы меня все забрать а потом уже напасть или же просто тут нападаете чтобы тебя растолбали в пол ты же знаешь они прокачают точно защита ну в принципе отлично голема ну вернительно да. кого эту полкупу а почему это паз ну, это... Ладно, ой, я готов еще, еще давай, еще давай давай, давай, пей пей пей пей, пей. Пей, пей, пей давай, пей пей ваши микры напиваюсь я уже успеваюсь пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить этой пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить пить от нападаем а Может вообще здесь не сразу напасть, там, не раскрыть, чем враг занимается. Значит, значит сразу, да? Вам, вам, а так вот, ну, вам, вам. Вот, знаете. пешком дойдем посмотрим возможно, там враг что-то мутит хочу знать какие карты у врага он конечно меня узнает но я у него знаю я подумал стратегию против него у -у -у. очень важно кстати он уже пол я может а, давай, я с тобой слежу я за тобой слежу намаю третьего на мою можно тоже и так сдачи кстати Морозка. чему Отступаем. Я понял. Хай дефолтс. Если где построим прям, прям вот так сделал. Окей, да. Значит, А я тут ускорю то все девушку. Ну соплят, глазы. Блин этого, потом этого. Не знаю, где наша база. Я вижу его. видео, Не знаю, чем заниматься. Кроме этого заниматься. Давайте, я не знаю, с Саба, саба, саба, саба, саба, давай. Где он, я тут, как-то. тут есть сова, да, ебой. Так, можно срочно, что-то мое. Так, нужно, надо забрать, это очень важно. Не знаю. давай, это сняла. Прямо к дубу сломал дуб, вот не понимаю зачем ломать <губежит> дыхать. Может быть, базу поставим нормально. Mm -hmm. Ну что так. -то. Но -то несколько <губежит> давайте дехать Давайте. Нас галем кстати прикольно здесь прикольно база а давайте галема запустим чтобы галем пускать на что на два блин а хотел хотят галема чуваки все здесь да, вижу, блин, нас напали. не назнапали такую днем. Ну что, пролив за задрал. Да, он задрал. Блин, идиот. Я не знаю, почему сказать, он реально смешный. А что прыгнуть? Блин, такой язычный далка такая. А-не-а-не, не, не надо такое надо. Масло, съешь газ, на, что тогда ты можешь, что, ну, ну, ну, на Друзья, я твою мать, не знаю, как он выиграл. Пиши в этом комментарии, как он должен Потом он должен пересмотреть. Я не понимаю, как. Неужели арда крыла на задачи? Они реально сильнее, чем эти гоблины без. Как это? Да что ладно пора уже руль забрать я думаю, в этой теме косик очень важный вопросик касается жизни и смерти О, блин! я должен пересмотреть не было Думаю, пропала там просто парк на сейчас все ну я на ремонт поставлю куча говни, посмотрю что будет а, пигня будет а. а как я это не спауню не. не понял, да? ну хай, помню он ищет, ген не так у меня сова там. Где то Туполи, тупо позорный. Ты реально оказался? Ну это нормально, чё, вот оказался Что? Не знаю как мне. Количество. Ну, даже баром на Может быть, такое. Давайте, пропьем, что ли, я немножечко. Мне ее не почутать. Ну, реально учить. Нужно его наказать. Так. Открываю ворота. Кто то ад открываю. Смотрите. Мэр Фонис, чтобы он был в кредите вечно в кредите испалающего лиона чтоб он отрывался испалающий лион так что он реально испалающий лион иди вот блин какой-то вполне ты че ты че блин ты ты ты я сразу не сказал ладно но сами надо уже я не могу отменить чак. я не видел Саминоват сами надо посмотрим нормально? Даже давайте пересмотрим, я обещал пересмотреть. Даже если наш друг нужно пересмотреть и доказать, что я про. Пересмотрим сейчас. И заканчиваем я поглажу. Сейчас уже ролик Как без А, кстати, я помню можно ним из, на ним издеваться. Ну, почему думать? Ну я не знаю, я уже устал от Вон Итак. <смех> так, так где-то во <смех> отстал умный отсталый. итак смотрим я должен победить я не знаю какого черта я проиграл хоть я там затощу я лапками а он глазами? Ну ладно, в принципе. У меня, были нет таких прокачений. Ну, я ты порвал. Ну давай сначала подразим, чтобы он... Um, ну не знаю. Он сам минул, блин, маджик где он там? он там? Вы него должны разнить. Как я сейчас скучно клашу, где он где? где он? Эй, чел. Шалочек, ты где, блин? Найдите Чалку вправку. Ну ладно, не провели на роликах в обществе. Братская игра, забрала мне уже. Никак не играть, слушай. Вот что скажу. Не знаю, какого черта, но это немножко. Кто вообще такой ненормальный клон сделал? Так я все твоим могинатом проверил. Там нет ни одного. Выйти кнопочка есть. Эй, чел. Не скажи, как ты сделал. Так тебе нужен най Вот так давай минус. Так у меня там что был. шо Это не обучал. так солотимся на этой карте нужно куча строить этих вот крылонов типа того я хочу его найти матч реванш у меня задрубал иди сюда чел блин матч давай я позорен на всю же иди сюда тебе тоже надо матч ванть какой-то стремный чувак вот и чел давай без человек так называю по-быстрому я их выучиваю такой давайте Эх, посмотрим тв блин да он? Да ладно. А, он красный. В реальном времени смотрит. То есть, пока я Зачем повторный? Если при реальном время. Так, прием. Этот чел, тактика ясно Как называть? Предатель нашего клана? Да. смотри Предатель нашего клана. что там будет будьте сначала защиту, потом уже казарму. Взывать немножко. Сначала мирана а, такой же тактика. Ну, а, давай проверил. Я хочу, чтобы ты отлел его, потому что он от Я уже не могу, он не вырастет. Нашему ничего не сказал. Ну, так что... Ну, так... Он вот эту базу накадывает. Как ты в чопне. Какой ты... Вы ч ⁇ детю, блядь? Рядом детю. Не заметил. Ого, давай поищу еще. Как он ту базу строит, доспешно? Он так ищет, ищет. Он сразу будет вырубать, или строить базу? Хочу построить базу. Так, я, конечно, нахожусь за вас, карманом, карманом, потому что он мне ничего не сказал, что у такая есть карта мощная седьмого Ха. Как так? О. Я все понял, да. О, oh майга. А что я тут сделал, вот, да А то мне какие-то странные чуваки попадаются сильнее меня даже. Ну, слушай, ну, копирщик, только перешь мне. О, же это получилось. Ч ⁇ за? Они даже... Они выжили. Меня всегда врубают Так, брак еще сильнее возьму. А как так быстро... Твою майку. Как-то как быстро ты построил. А, кучка А я экономлю там базу строить. Тоже строишь. Ладно, странный. Не, ну... Я думаю, тут нужно построить немножко там. призвать Ну ладно. Ну, если мой ряд я буду в шоке. Вот будет просто... Будет мой сенсей, что я вам скажу. Отступает. Ты что делаешь, блин, чья Видишь, я такой, блин, вот встал давай. Или это бас еще? Вон там, чувак, убей его. Я взаимодействую. Не я не понимаю, как он выгром меня, на 7, Непонятно вообще. Ясно, он что-то копит, а этот чувак в ради слишком много. А, на эти... Ну что, зачем эти? А, тебе уже тратится, А вот тут тебя удары ждают. Вот так тебя нужно, кстати, помнишь? Вау, наконец-то... Ты можешь что такое? Один крутой, а люди про победил, слышишь? Кстати, регинишь нужно качать. восьмого. они реально кто Еще шары совместку. Фарбовым. Слушайте, а реально фарбов классная штука. На тут, конечно, есть смысл. Шарить. Против этих вот э, орды крыла не победить да, Давай, бегайся. Кстати, чел, ты проиграешь, потому что о, о красавах храняй его там строй там еще базу бро давай я тебя верю убедишь его если построй базу давай тут строй давай если там у есть меня вообще нет почему тай а вот давайте новоська нормально а то там че есть О. фарбол есть чего у тебя есть ага идет есть победи этого нашего соклаунца значит хорошо не остановились это обычный герой я уже их всех использовал шара не так часто ну ладно волки тоже так какой смысл если будет орда крылонов то как брак отбьется вот мне интересно почему он не использовал крынов чел использую крыльна блин тут ты построил крынов будет вспомнил вот так тебе не нужно, блин. Давай и выходи на бой, ну на. растащу тебя на кусочки, мяу. Где там? Так не уходи, бро. Я тебя. Давай! Во, вот так нужен! Давай ботву! Битву! Сразу без карди меняем! вот все-таки согласился, Я не знаю как это случилось, но согласился. спасибо! Мать реванш! Вау! Ага, так карта! значит смотрим твоя ошибка или моя ошибка или чья-то ошибка или я не знаю что делать крынов он будет запускать как понял, да либо меня тактику как думаете Будет ли враг на, на не тактику наш заполнить а мне вот интересно когда эти вот принимают так скажем кстати, я напал на него, чтобы он э, не нервничал Эй, эй, А, так, ты знаешь, где. Потом я должен узнать, брак наш. Раскрыть его и раздавить. Почему бы нет. Ну что, потом узнаем, где он. И это очень важно, да? Мне вот интересно вопросик. Вот остается вопросик. А что значит если э, играть с напарником? Нам дают за это.. Броди напарником дают за это хоть что-то. Например, там, не знаю. Камушки типа, какие-то.. Э, как обычно дают. На хоть это дадут награды за победу. Или же не дадут. Итак, он не здесь, ясно, где он находится. Не знаю, что он там будет, Но я буду крылом искать. Как он, Скорее всего. Кстати, Макс Вис стр... строй базу, потому что враг не будет строить. Ну, хоть здесь, да? Например. И Его не успеет, и вот все. Сначала разведку, потом уже тактику. Все, давай, Все, у нас есть тактика, я бой. Кстати, САУ нужно пускать. Скорее всего, тоже будет САУ запускать. Конечно, он не увидит. Я думаю, что это такое опасное. Не пугайся, Максис, дуб чего такой опасно, блядь. Больше призывать. Давай, она Опа, нашел меня, Все же нашел меня. Нет, дай ему выйти, чтобы потом мы узнали, где Врагнор. Давай, види меня. кусать нельзя есть врага нашего ну, кто-то отступил лишь а ну куда отступил он, он кругами ведет все ясно куда он пошел так я только на арду будут сдавать с ним все вырубили на базу на базу вдруг он что-то будет скорее всего кучу казан построить вот и все вот и все нас еще смотрят ну что друзья, нужно показать всем, что мы можем выиграть наконец-таки Так еще нужно смотреть куда он потом выйдет Как он на нас на таком очень не было Все смотрим за ним Отлично Ну что ему будет кредит там за блин а он ушел Почему блин попкорн был взял купил бы попкорн попкорн Нужно за, за кем-то следить, возможно он что-то тут будет Проверяй один, уж номер один отрядом, так скажем. А что если брак будет запускать М -м -м -м -м -м -м -м. что такое сильно? Ты готовый? Голем запускай, да, готов. я готов. любой момент, любое время. Хватит. этого? Хотя одного голема запустим, друг голем затачен. Офигенно. О, так, можно он э, скрытно на нас напал я него не заметил как он пробрался так, мы спрячемся даже не знаю как поступить ну по моему уже нужно поступать ага. поделать Oh, блин нужно yeah, выиграть братан нужно выиграть показать что мы сильнее блин блин так не интересно слышь будете номера один там рядом мы не атакуем? Не будем атакать. Вот куда на бар впает, точнее, на брак, да? Кого наживать? Называй его. Чтоб выдрал. Согласны за всеми. Друг он тушь Нет. Не знаю. В принципе, атакуйте, да? блин а то туда то сюда, блин да ну, понятно ну все понятно так стало все на Этот чувак может быть это где сюда вот кто построит. так вы поедете сюда вот здесь блин на ну все господи помилу лишь бы победить что-нибудь так Ох. ну блин твою мать, блин, я уже не могу рваться все у меня задрал блин э, что прока это было ну как так блин друзья я не набежу эту игру реально не дай мне поспать даже Что ну, не убиваешь? Опасно, боюсь Блин, никак ну, не убивай. Не убивай. Ну так, всё. Ну так, всё. Надо думать, чтобы не стыдно строить, чтобы не убирать. Что, что такое? Так, а, у ну, нас... Просто да. Он и Криллонов, он и мои тактики Будет тяжелый О, целый Ах Что на вами себе сделать? Ну и Просто вылаживай. Пятого... Четвёртого... Теперь Макс исправил. Я не знаю, что я строю даже. Хорошо видите после кончания ролика там до конца ролика я тоже хочу ради рекламировать мне уже достаточно. хватит хватит. там очень классный штука! я вам советую поиграть она офигенная просто бомбическая а вот этого вот, не, не, не она нормально классно ребят да чтоб ты пролезни так давайте я вам покажу там уходит я один ютубер или там где включение <сех> какое-то нет я вам всех порекомендую не достаточно убивай он гремон делать чтобы подаваться это скажет что ты подаешься так сказать не подаюсь собственно, собственно. просто держите даже тебе... не бить Обычная тактика, парболы защита, атака, бокс, защита, атака, я помню. Да, а с, с, с другим, чуваком. Таким, не так, а нас Ах, давайте я сам вагонюсь, ну это реально, модераторы модератор, я столик. Ладно, показываю. Не хочу это все. Все поиграл, доказал. Эх, хочу хочу помню. Тогда с, с игры по названию. Потом покажу. все, вот, все поставлю. Рекомендую канал общий Роблокс, Робокс, Макс, Риск, пожалуйста. Хоть что-то чем-то я новым по-моему. Необычно любите. Кто-то подождал. Да, пошли что? не хотел но придется ну, смотрите. вот ролики друзья подписан к нам макс риск там, там пожалуйста это нужно сделать вот безопасно ничего вот вот видите? воды вот, туда лучше больше подписать Вам добрый год добро эх также вот это но ну, ну, это не мой конец сам ну, вдруг мне помог я помог повращаемся на базу на базу так это вдруг ну ладно рекламирую тоже не один я подписываем ну, каналы не знаю тут еще есть ну, у меня уже закончились мои каналы, их не так уж и много, вот этот мой и еще напарника, всем дочерика, Все на это сами вот оформление.